Институт фундаментальной медицины и биологии – один из самых динамично развивающихся институтов КФУ. Он содержит более 60 подразделений. Это кафедры, научно-исследовательские лаборатории, клиническая база в Республиканской клинической больнице номер 2, музей ботанический сад и многое другое. Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии в программе «Прием КФУ-2016» рассказал, в чем уникальность института. Когда мы называли институт, мы его назвали «Институт фундаментальной медицины», то есть «Хорошие даем фундаментальные знания»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 До того, как подойти к больному, у нас отрабатываются все самые мелкие мануальные навыки. И более того, они не просто отрабатываются. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю, что же он имеет не на словах, а не на бумаге, где просто написано. То есть вообще, в принципе, мы создали уникальную и стараемся, так сказать, поддержать и выйти на лидирующие позиции, так сказать, в подготовке и биологов, и медиков не только в России, а может быть, даже и в Европе. Хочешь стать специалистом в области биологии, либо хорошим врачом? Тогда тебе прямая дорога в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Более подробную информацию о поступлении в данный институт можешь узнать в программе Прием КФУ 2016 на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Желаем успехов в поступлении. Адилия Валеева, Ильшат Хусаенов, Универньюз.